Привет, ребята! Сегодня мы откроем конструктор такой и вот такие и, и поиграем такими игрушками. Так, меня достану я ой. на этой досточке можно рисовать, на этой можно эм, мишель делать а с помощью этого фломастера рисовать можно, а сейчас мы делаем мишель ребята, мы зарядили пистолет и сейчас будем по нем стрелять Почти. Почти. так. Папа, папа, папа. подожди. Перекрутим, надо. Теперь, крути, Теперь крути, да? чтобы Ребята, сейчас мы что-то будем выбирать. О, oh, папа выбил. Mm. Ну, один-один. Одну ты выбила, а один папа. Ага, две, три папа. ребята вот мы сделали такого кожанчика как на коробочке мы зарядили пистолет чтобы кожанчик нас не кусал если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Не пропускайте новые видео. Пока-пока.